Когда началась пандемия, мы информацию, конечно, получали и по телевидению, и от окружающих. Вот. Были озабочены этим, стремились не попасть в эти переделки, носили маски, обрабатывали руки, перчатки, перчатки носили постоянно. Реже старались быть, где массовое скопление людей, и тем не менее попались. Вируса никто не боялся, потому что каждый из нас думает, что нас это не коснется. И мы не будем болеть. Кто-то может заболеть. Это, конечно, будем не мы. Ну, мы и до болезни к нему тяжело, ну, серьезно относились. Но после болезни я сказала, что второй раз я уже такого не перенесу. Оценивая все то, что произошло со мной, я считаю, что я переболел в средней степени тяжести этой болезни. Вот. И я так думаю, почему, потому что я успел сделать одну вакцинацию спутником. Буквально за неделю развилась так болезнь, что я уже ходить не мог. Меня на КТ возили уже коляски инвалидные. Недомогание у меня появилось быстро, резко, прямо вот резко. Не то, что это было вот я постепенно, ощущала какую-то слабость или недомогание, нет. В одну секунду стало плохо. Ой, самые тяжелые мысли были, что мы отсюда не выйдем. Особенно, когда я на него смотрела, мне казалось, я легче переносила. женщин они вообще выносливые. Но когда я на него смотрела, думаю, господи, хоть бы его отсюда выцарапать, а там уже дома как-нибудь я его на ноги поставлю. Честно скажу, очень страшно. Очень страшно, когда ты не можешь сделать вдох Труд, трудно ценить, да, во вздохе там процент. Но когда ты не можешь даже вот, чтобы твои легкие открылись на там пол сантиметра, потому что так больно, до крика. Жене немножко повезло, ей 17 дней она пробыла, а мне 28 дней пришлось, потому что у меня поражение легких было свыше 90%. процентов. Потом пролежал, по-моему, две с половиной недели, ну вот. Но мои соседи по палате значительно тяжелее переносили. Причем были те люди, и мои ровесники, ну вот, которые после того, как попали в общую палату, потом их переводили в реанимацию. Так? Лучше привейтесь, чем вот это перенести все. Вот я болела, у меня меньше было. У меня в половину меньше было, чем у него поражений. Я тяжело, но я до сих пор не могу отойти посмотрев на те страшные случаи, когда мы теряем близких людей, и за этот год мы их очень много потеряли, и в большинстве своем люди были непривиты. Откуда они взялись, как тараканы из щелей, повылазили эти COVID-дивиденды? От неграмотности. Я думаю так. Наверное, не нашлось рядом с этими людьми того человека, который бы мог раскрыть истину этого всего. Или, может быть, их это пока не коснулось. Тут Это убийство. Ты человека можешь довести, что он умрет и не пойдет в больницу. Самое обидное, что в здравом уме люди многие да. и с высшим образованием поддаются на эту ересь.